Дорогие друзья, сегодня начинаем такой небольшой цикл из нескольких лекций, посвященных старообрядчеству. Вот у меня Роман Майоров, сотрудник Государственного исторического музея, отдел Палаты Дая Романова, кандидат в исторических наук. И немножечко вначале хотелось бы рассказать о том, что будет представлено в рамках этого. Цикла пока у нас запланированы четыре э, лекции. Э, первая сегодняшняя лекция, она сугубо вводная, э, может быть, в какой-то степени даже такая фрагментарная, поскольку нам нужно понять вообще, с чего все э, начиналось, как э, произошла ситуация раскола, откуда, э, собственно говоря, как, каковы причина, откуда э, все это начиналось. Поэтому она будет немножко такая лоскутная, да, то есть там будут фрагменты, связанные с постановлениями соборов, с ситуацией, которая была на Руси перед расколом, немножечко будет идти речь о тех деятелях, которые участвовали в этом. Затем вторая лекция будет посвящена старобрядческим согласиям, причинам, по которым старобрядцы не сохранили своего единства и разделились на несколько ветвей. Здесь с одной стороны будут представлены истории баковской ветви, да, постоянный поиск архиареи, разделение внутри поповщины, с другой стороны, конечно, будут и Беспоповские Согласия представлены. Третья лекция будет посвящена краткой истории Белокреницкого Согласия, самого Большого Поповского Согласия, которому принадлежу и я. И, наконец, четвертая из запланированных лекций – это краткая история единоверия, включая историю взаимоотношений между старообрядчеством и Русской Православной Церковью. Проблемы диалога, проблемы понимания и непонимания в различные периоды, потому что ситуация менялась достаточно серьезно. И пока запланирован такой вот блок. Сегодня мы с вами поговорим о самом начале. Собственно говоря, стоит, конечно, начать с состояния русской церкви и в целом православной церкви накануне раскола. Если мы с вами обратимся к самому началу русской церкви, условно, к 988 году, к крещению Рухи, то греки принесли нам богослужебные чины, которые соответствовали их богослужебной практике того времени. И со временем, конечно, появилось достаточно много расхождений. Это естественно, потому как любой, кто немного знаком с историей э, литургики, понимает, что э, статичным э, богослужение быть не может, всегда появляются какие-то новые моменты. Но ну, стоит хотя бы вспомнить э, историю храма Святой Софии. Да, он, э, это, наверное, храм, который в наибольшей степени из архитектурных строений повлиял на э, формирование богослужения еще византийской э, церкви, поэтому Здесь мы видим, как постепенно складывался богослужебный чин, как формировалось византийское богослужение. Так, собственно, было и в других местах, пусть, может быть, не столь явно, не всегда мы можем понять, как это происходило. Но важно отметить, что изменения эти, как правило, не носили эволюционного характера, то есть они порождались самой жизнью церкви, их не вносили извне законодательным актом, они э, рождались из э, церковной практики. И э, в том числе это было и на Руси, э, э, стоит вспомнить, что э, греки нам принесли э, студийский устав, но ну, в конце 14-го, в начале 15 века у нас э, уже начинает практиковаться Иерусалимский устав, этому способствовала деятельность двух митрополитов, грека Фотия и Болгарина ну, греческой традиции э, митрополита Киприана, э, в целом переход произошел гладко, другой вопрос, что он не дошел до конца. То есть на русской практике э, он сказался, но не привел русскую практику к идентичности с практикой греческой на 100%. Mm -hmm. Все-таки различия сохранялись. И, Заметьте, что полностью чины не стали идентичными, не унифицировались. Развитие в данном случае было достаточно естественным. Сами по себе различия они никогда не являлись поводом к полному разрыву. Так, собственно говоря, было и на Руси, даже в период перед расколом, да, когда все прекрасно знали, что одни молятся по одному, другие по другому, но а, это создавало некую напряженность, но тем не менее а, не было а, прямым, а, прямой причиной а, раскола. А, так, собственно говоря, мы с вами можем сравнивать сегодняшнюю служебную практику в России и а, в Греции, да, то есть возьмите а, практику своего храма, сравните с практикой греческой, если мы говорим о Русской Православной Церкви, да, различий будет а, масса. Вот, долгое время русские были верными учениками Гаеков, но это стало со временем невозможно. И в первую очередь, конечно, здесь такой точкой разделения является Ферраров Планетийский собор, когда в июле 1439 года была заключена уния, признанная большинством гаеков. Русский собор категорически не принял унию, да, несмотря на то, что митрополит Исидор подписал деяние, но уже вернувшись в Москву после первого же богослужения был арестован, правда власти великого князя Василия предпочли его со временем отпустить, дали ему возможность сбежать из России, дабы не обостоять отношения, но было совершенно понятно, что Россия не принимает условия унии и русский собор категорически не принимает их вплоть до проклятия католицизма того, чего, в общем-то, даже в византийской э, практике не было напрямую. Вот э, Петрушков в своем учебнике от отмечает, что именно на Руси это проклятие э, состоялось. И э, э, Ихидор, э, карди... к тому времени уже не просто митрополит, а кардинал, э, был э, отправлен. В заключении, конечно, существует до сих пор ряд вопросов относительно общения между русскими и греками в период униатства, есть очень много историографических вопросов, но фактом является то, что с поставлением метрополита Иона русская церковь становится автокефальной. Дальнейший отказ от патуни уже не мог что-то серьезное изменить. Здесь ГАЕКИ формально не признавали независимости русских, но это не влияло на взаимное общение, потому что ГАЕКИ были в значительной степени зависимы финансово от Руси, и устраивать здесь публичный скандал было, конечно, просто им невыгодно. Очень важным событием для формирования традиции русской церкви является, конечно, 100 главный собор 1551 года при свидетелям митрополите Макарии и по Иване Грозном. И он принимает целый ряд постановлений, которые закрепляют чинопоследования, сохраненные на Руси. В частности, знаменитое постановление о том, кто не двумя перстами, да, як же и Христос, тот э, доброклет да будет. Э, обратите внимание, что э, здесь э, не три перста, да, проклинаются, как очень часто вот, в полемике начинают говорить здесь, а речь о том, что вообще, кто не соблюдает формы двух перстов. Да, то есть, немножко э, другая формулировка, которая при развитии э, может э, привести к иным выводам. Об этом мы еще будем говорить. И когда в 1667 году грецкие иерархии на Большом Московском соборе отменяли постановление 100 собора, они автоматически как бы отойкались от той традиции которая была признана многими святыми, которые участвовали в этом соборе, начиная от святителя Макаи, заканчивая будущим святителем Филиппом да, и э, другими святыми. В 1589 году при царе Федоре Иоанновиче Русская Церковь становится одним из патриархатов, она встает на пятое место, хотя... Царь хотел третье место, вообще не удалось. И получается, что Русская Церковь становится пятой сразу после четырех восточных патриархатов. Ну, не лишним здесь будет отметить, что патриархаты эти уже к тому времени были достаточно номинальными. То есть, по большому счету, большую часть времени три патриарха. Антиохийский, Александрийский и Иерусалимский проживали в Константинополе, вместе с, где проживал, собственно, и Патриарх Константинопольский. Поэтому а, здесь, а, в общем-то, первенство а, имело именно форму первенства чести, а не значимости исторической на тот момент. И а еще стоит отметить, что к этому моменту, в общем-то, уже ситуация была достаточно сложной все гореческие патриархи зависели от турок, лишь Константинопольский патриарх имел достаточно значительную власть над так называемой православной раей, причем даже власть светскую, не только власть церковную, но и что касается Константинопольского патриарха, положение его было незавидным, постоянно была опасность того, что турки просто уберут неугодного патриарха, поставит того, который либо заплатил больше, либо в данном случае угоден. Поэтому, если мы даже посмотрим просто списки патриархов то времени, там по три раза, по четыре раза патриарх возвращается, уходит, это ситуация чисто политическая, она не связана, как правило, с узкорелигиозными такими вопросами. Вот, поэтому, конечно, ситуация была критической, плюс к тому, вспомним о влиянии, а латинство и влияние протестантизма на восточные церкви в этот период, ну там тот же Кейл Лукаис, да, то есть э, э, ситуации богословские достаточно сложные. Кроме того, на Руси хорошо знали, что греки э, в сложной финансовой ситуации и э, любят э, хорошее вознаграждение. Э, поэтому, когда нашим предкам это было нужно, они этот хоза использовали. Но его будут использовать и после раскола, на самом деле вспомним восстановление Патриаршества Никона, да, уже после смерти Никона. То есть человек уже умер, да, его восстановили в сане. Канонически, в общем, ситуация абсурдная, но тем не менее это было сделано именно так. Отправили нужную сумму, сказать, Федор Алексеевич, на восток, да, пришла грамота о том, что да, мы признаем Патриаршество Никона. Uh, причем это, это именно важно для uh, Русской Православной Церкви, uh, да, а не для старообрядцев, потому что старообрядцы uh, как раз uh, снятие сана с Патриарха Никона не признают, по той простой причине, что не признают собой 66-67 года, считая его разбойничью. Или история с uh, признанием там, Синода, да, восточными Патриархами. Опять же, тоже были отправлены хорошие дары, да, Синод был признан братом для патриархов. Вот, поэтому этим пользовались, и кроме того, к этому периоду идея старцев Филофея о Москве и это уже вполне крепко стоящая идеология, причем здесь нужно отметить, что обычно сейчас это пытаются сводить к какой-то политической системе, нет, в данном случае это религиозная идеологическая система. Москва вынуждена с точки зрения э, таких религиозных философов да, стать во главе э, всех э, обиженных православных народов. Э, собственно говоря, идея не уникальная для не только в России она была. Да, до этого в Сербии была такая же идея, там, да, но э, к тому моменту Сербия уже тоже утратили свою независимость. Россия фактически как единственное независимое православное государство. Это движение должна была возглавить, и этим воспользуются и гейки с одной стороны, да, давя на то, что а, только русский царь и русский патриарх могут освободить их от а, гнета, и а, это же будут, в общем-то, говорить и старобрядцы, считая себя преемниками а, Аима первого, II и уже Аима третьего, продолжателями этой идеи поскольку они считали себя хранителями русской традиции, которая и являлась, с их точки зрения, единственной верной традицией на момент раскола. Вот. Еще один очень важный момент для истории подготовительного вот этого периода раскола это, конечно, патриаршество Филаэта. Романова. Россия в годы смуты была фактически на грани гибели, порабощения католиками. Да, идеи Сигизмунда III вспомним. И сам патриарх тоже долгое время находился в польском плену, поэтому вернувшись, он очень сильно начал бороться с западными влияниями в частности, запрещено было использование так называемых книг литовской печати, книг, которые были напечатаны на территории Чепоспалиты и были во многом не согласны с московскими изданиями. Интересно, что тем не менее, если мы возьмем и будем сравнивать вот эти вот книги литовской печати того времени, и будем сравнивать э, книги, э, которые были реформированы при Петре-могиле, а потом при Никоне, да, то между вот ранними книгами, то есть книгами да, даже униатской печати, будет гораздо больше схожего с астропарическими книгами, чем, если мы будем анализировать, э, связь с современными книгами. Интересный момент. Вот. И в 1620 году Соборно было постановлено принимать католиков первым чином. Ранее была разная практика, на самом деле, многие свидетели говорили о необходимости этого, в частности, вот, во время приема Марины Мишек, но, тем не менее, допускались исключения, тот же прием Марины Мишек, да, хоть и по политическим моментам, но мы знаем и до этого, случаи приема вторым чином отныне. <с corpus> uh -huh. учитывая, что uh, обливательная практика крещения уже к этому времени в католической церкви господствует только uh, поем первым чином, включая униатов, uh, насчет, так называемых знаем, белорусцев было даже особое постановление, особый указ. Uh, вот. Uh, ну а и... Что значит первым чином? Через крещение. А через вторым крещение. Вторым через uh -huh. Вот. И вместе с тем, конечно, Патриарх, что Филаэто, интересно нам из точки зрения практики реформирования церковных книг. То есть были такие прецеденты, да, как бы я сказал, аккуратные книжные справы. Самый известный, наверное, момент это во фразе освещения воды на богоявление. «Сам и ныне владыка, освети воду духом твоим святым и огнем, Было написано в потребнике, изданном во времена патриарха Иова. Вот. И еще до даже возвращения из польского плена Филаэта начинается разбор. Вот это вот огнем, оно должно быть или нет. То есть с 18 по 25 год ведется... Глобальная большая дискуссия с запросом восточных патриархов, с обсуждением на собой побеждают разные партии, но в конце концов в 1925 году все-таки постановили, что его гнем убрать. Да, и в современных э э и книгах этого и огнем нет. Ну, я на практике знаю только одного священника, даже не, не совсем староловеческого, а единоверческого, который по Иовскому потребнику служит именно с его гнем. Так принципиально. Вот. значит, в этот период, это 16-19 год, производилась сверка печатных служебников, исправление таиоди, актая, общие меченые мение, салты, каноник. Большие изменения были внесены в Устав 1610 года издания. Вот. То есть не стесняются, в общем-то, исправлять книги, но делают это очень аккуратно. Как я уже отмечал, отношение к грекам русских было не очень-то дружелюбным к этому моменту. И такой известный исследователь, как Сергей Зиньковский, представитель русской иммиграции, отмечал, что накануне раскола Греков даже в церковь стали пускать, только узнавая, собственно, откуда они приехали, да? то есть это такая ситуация, которая была связана с тем, что огромное количество было самозванцев, это были иуниаты, это были католики, которые проезжали под видом гаеков. это были порой просто греки, которые были недостойны участвовать в молитве, да, там, садамиты в том числе, там, Дионисий, который участвовал в реформе, этим был известен. Вот, поэтому э, напряжение, как раз к моменту э, раскола, э, было достаточно серьезным. Э, русские возмущались многими практиками, которые существовали у поезжих гаеков. там, ну, тоже из известный факт о облачениях, которые бросали на престол, там, да, во время службы для русских это было чем-то диким. Ну и, собственно говоря, со стороны греков тоже. Почитаем Павла Олепского, поехавшего с э, Патриархом сюда. Да, у него, конечно, тоже много вопросов и замечаний о том, что русские, они просто какие-то фанатики с железными ногами, которые стоят там под много часов на богослужении в Греции, а, это уже не практиковалось. И а, здесь вот это непонимание, оно расслаблено. А, все это, конечно, а, приводило к такой напряженной ситуации, но нужно сказать, что и в русской церкви, конечно, были а, свои проблемы. И а, в частности, вот, а, в а, в начале XX века в работах э, Каптяева, профессора Московской духовной академии мы можем увидеть эти э, недочеты различные э, ошибки суеты, которые существовали в русской церкви, так что все это приводит к созданию кружка явнителей Достоевского благочестия. Ну, это литературное название, но оно в общем-то отражает э, смысл этого сложившегося кружка. Сложился он вокруг протопопа Стефана нефантьева царского духовника в конце 40-х годов 17 -го века. Кружок объединял и духовенство, и мирян, И в него вошли очень разные люди. Это и протопоп Вакуум, да, будущий лидер старообрядчества, и патриарх Никон, тогда еще архимандритов. Это и Федор Тищев, большой сторонник образования на греческий монет, да, и, в общем-то, сторонник айфон Никона, и это и протопоп Иван Неронов, который был одним из, можно сказать, лидеров старообрядческого движения, но в конечном итоге сегодня Единоверцами считается, так сказать, своим родоначальником, потому что первый был опыт, когда Патарх Никон разрешил служить по-старому, но в рамках единой церкви уникальный опыт на тот момент вот. боголюбцы стремились улучшить церковную жизнь, упорядочить ее и за основу брать именно древнюю практику изначально это было именно так и первое и самое знаменитое их деяние это борьба за единогласие то есть против одновременного чтения разных частей службы в целях ее сокращения да, то есть сегодня ну, как бы более распространенный Русской Православной Церкви это в общем, достаточно общепринятая практика, в старообрядчестве. это практика ну, периодически так или иначе допускаемая, да, это сокращение за счет того, что мы убираем какую-то часть просто богослужения, да, то есть мы что-то вынимаем. А вот в XVII веке решали эту проблему немножко иначе, да, то есть несколько кусков службы вычитывали параллельно. Таким образом, если это был маленький храм, то там, в общем, было достаточно шумно и понять, что к чему было достаточно сложно. Есть, правда, тоже, опять же, в историографии разные версии. Есть даже сторонники многогласия, допустим, такой известный уставщик русской православной церкви, но специалист по знаменному пению. Борис Павлович Кутузов, говорит, что многогласие не так плохо, как его представляют, на самом деле неэсплуторированное отношения, но, э, так или иначе, э, проблема такая была и э, борьба была достаточно напряженной, потому что э, патриарх Иосиф, предшественник Никона, был э, патриархом очень э, таким костным, да, то есть его, э, к нему отношение разное и в старопарической среде, и в историографии. Кто-то говорит, что человек, который, в общем, просто ничего патологически не хотел менять, и этим церковь. церкви. И другие говорят, что наоборот, он как бы был оброт традиции. Сейчас мы не об этом. Но суть в том, что Иосиф э, ничего менять категорически не хотел. И, наверное, это дело бы, в общем-то, ушло бы под спут, если бы не то, что все-таки кружок был вокруг царского духовника и протопопу Стефана удалось через царя вынести это на соборное обсуждение. Были запросы опять же в Константинопольский Патриархат и по итогам все-таки практика эта была запрещена. Другое благое начинание это возрождение проповеди. Потому что в начале XVII века практически в церкви проповеди у нас не читали. Читали поучения, читали толкования а, на, на те или иные тексты, да? но живой проповеди не было. А вот а, Иван Неронов, протопопа Вакуум, да, они были как раз мастерами живого слова. Интересно, что Неронов в этом плане как бы, считал себя наследником а, своего любимого Иоанна Златоустого. Он не оставался просто с книгами Иоанна Златоустого, и это его сподвигало на свои а, сочинения. Вот. Стоит отметить, что после кончины Патриарха Иосифа в 1652 году боголюбцы, в общем-то, надеялись привести своего лидера Стефана Нефатьева к Патриаршему престолу, и поддержка у него была, но здесь субъективный фактор. Алексей Михайлович хотел видеть ну на тот момент уже митрополита новгородского Никона с которым у него были дружеские отношения которые он считал сабинным собственным другом ближним и Стефан понимая это фактически устранился от участия формально конечно выборы были проведены там было 12 кандидатов там, ну, царь выбрал того кто был ему ближе собственно говоря биографию Никона, думаю, нет смысла э, пересказывать но э, скажу, что он так же, как и Авакум так же, как и э, Павел Коломенский, о котором пойдет речь это человек из э, Нижегородской земли, человек э, который родился в семье крестьянской ну, считается, что это был э, Мардвин э, из Нижегородской, Нижегородского уезда, его отец был э, со смертью матери у него были большие проблемы с мачехой, судьба его в детстве в была очень тяжелой. Он стал священником, но после смерти детей решил, что это знак, ушел в монастырь. И вся его вот эта жизнь, там, конфликты в монастыре, об этом просто нет времени рассказывать, да, говорит о том, что человек этот был, безусловно, талантливый, волевой, убежденный в своей правоте и чрезвычайно конфликт. Это э, ясно из э, его э, жизнеописаний, вне зависимости от того, от кого они исходят. И мне кажется, что вот в фильме «Раскол», в принципе, личность Николана показана очень хорошо. Особенно вот эти вот первые кадры, э, да, вот именно психологическое его состояние. может по-разному относиться к интерпретации исторической, но вот именно психологический портрет, мне кажется, воссоздан очень э, правильно. И... Э, э, вот э, именно такой человек, познакомившись с царем в середине сороковых х э, годов 17 -го века, он получает неограниченное доверие Алексея Михайловича, становится, как я уже сказал, его особым сабинным другом. И карьера здесь просто э, такая э, быстр быстрая, да, 1646 год. Архимандрит Новоспасского монастыря, это не просто монастырь, это монастырь, где лежали первые Романовы, поездки собственно, династии Романовых, то есть это родовая усыпальница, это не просто место, куда там царь кого мог поставить. 49 год, это уже митрополит в Новгороде, опять же, кафедра далеко не последняя, причем проявил себя достаточно активно, там и во время восстания был на стороне государя и не боялся выходить к толпе и организовал перенос мощей митрополита Филиппа, что было таким идеологическим очень сильным моментом, да? то есть перенесение мощей святителя, за которого как бы власть должна была нести некую вину. Да? Алексей Михайлович каялся за своего, как он говорил, деда за Ивана Грозного. Ну и 52-й год, это уже Патаряр. Если говорить о немножечко другом аспекте, да, о том, откуда вообще все эти идеи реформы пришли, то здесь следует... Ну, конечно, нельзя говорить об одной какой-то причине, да, но откуда сама эта идея возникает именно в этот период, Здесь, по всей видимости, следует вслед за Зиньковским обратить внимание на приезд в 1949 году Иерусалимского патриарха Паисия. Надо отметить, что Паисий был человеком, ну скажем так, доверенным у Алексея Михайловича именно он и рекомендовал ему знаменитого Арсения Гаека человека, который много сделал для дальнейших реформ, человека, который, в общем-то, по своему э, происхождению, по своей, по своей судьбе, скажем так, э, был весьма сомнительным. Он переходил в ислам, в католицизм, то есть э, так вот. Э, Свою судьбу строил неровно, но э, человек, который, э, не зная изначально русского языка, приехав в Россию в тюрьме, выучив русский язык, да, впоследствии принимал участие в э, церковной справе. Человек, безусловно, тоже талантливый, но э, очень своеобразный. Это кариатура как раз вот Патриарха Паисия. Так вот... Э, понятно, что уже давно православное население в Речи Посполитой в Османской империи смотрело на русского монаха как на своего своеобразного такого защитника и здесь и Балканы и Греки и православное население Речи Посполитой они периодически к этой идее обращались так вот когда Паисий приехал в Москву, он э, уже имел контакты на эту тему э, с некоторыми лидерами э, этих групп, да, ну, сам представлял, понятное дело, Гаеков, но он успел переговорить с Богданом Хмельницким, и э, когда уже э, в 1948 году по пути в э, Россию он писал царю, что православное население Польши хотело бы иметь такого же царя, как и Москва. Вот. И э, Парисий, э, проезжая по дороге с Балкан через Украину, навестил Хмельницкого, вел с ним переговоры о возможности объединения православной части Польши с Москвой. И э, даже э, полковника казачьего с собой Филорана Мужиловского привез э, в Россию как дипломатического агента для переговоров по этому вопросу. Сам Паисий был горячим сторонником воссоединения Западной и Восточной Руси, да, то есть земель украинских с э, Московии. Э, он видел в этом залог э, увеличения влияния э, православия, и разумеется, что э, в первую очередь для него важным здесь было, что же будет собственно с Османской империей, э, как э, э, можно власть турок в союзе с Россией преодолеть. Он распространял слухи о том, что со временем русские пойдут и освободят христиан от мусульманского игоря. Цареградом владеть будет великий царь Алексей Михайлович, говорил он. И, разумеется, что слухи эти вообще для русского царя, который тогда находился в весьма тяжелой ситуации, постоянные войны, да, то есть бунтажный век, это очень тяжелый век для России, они, в общем-то, для русского царя были невыгодны, потому что с Турцией он в это время хотел дружить. Но с другой стороны, вот эта вот извечная гордыня, да, которая есть в любом человеке, она, конечно, Алексея Михайловича тоже в какой-то степени задела. И может быть невольно, а может быть и по собственным убеждениям, Алексей Михайлович со временем все-таки начинает этим убеждениям поисе поддаваться. Паисия, по видимо, был хорошим психологом, умел красноречиво рассказать о том, как преследуются греки в Турции. Вот. И, конечно, все это приводило к необходимости некой, некого сближения между греками и между русскими. Поисий был знаком и с Никоном, тогда еще архимандритом Новоспасского монастыря, и, надо сказать, что Паисию Никон очень понравился. А Никон, вот, видимо, как раз с этого момента начинает увлекаться греческой традицией. Все-таки Никон, человек, безусловно, даровитый, да, но человек необразованный по нашим таким представлениям. Да, вот. В отличие, допустим, от Патриархофилаэта, который знал даже латинский, что по тем временам было уникальным явлением для рубежа XVI-XVII века. Вот. И, конечно, здесь уже начинается такой контакт между греками и Никоном. И э, интересно такое упоминание. В прошлой дни, э, пишет Алексею Михалчук, в прошлые дни говорили с Архимондаитом Никоном и полюбились мне беседы его. И Паисий э, спросил разрешение на то, чтобы почаще встречаться с Архимондаитом Никоном. Э, ну, понятно, что Паисий э, э, открыл для э, Никона своеобразный такой новый мир который для впечатлительного и амбициозного Никона стал действительно мечтой Он говорил, что восточные патриархи, хотя и зависят от нестроений турецких властей, но пользуются неограниченной властью над христианским населением, отчасти это действительно было так, потому что общем, большие у константинопольского патриарха были полномочия, разданные турецкими властями вот. И э, Никону это было э, достаточно близко, он был изначально человеком властным. Э, вот. э, понятное дело, что если Алексей Михайлович станет императором в Константинополе, то Никон, скорее всего, станет э, Патриархом э, Вселенским. И э, это, в общем, опять же такая мечта блестящая, э, которая э, для Никона становится на определенный момент его жизни, такой если не задачей, но а, свет, светлой идеей. А, некоторые, тот же, тот же Борис Павлович Кутузов, да, у него вообще такая есть книжка, даже о Византийской поелести, да, он говорит о том, что. А, вечно вот эта вот идея Византии, да, она все, все портит. Ну, можно спорить, конечно, да, но у него такая идея, что а, вечно русские как бы устремляются спасать а, кого-то кого далеко, да, а сами в результате отступают от своих каких-то принципов. Вот, а, ну, а, во всяком случае, факт остается фактом, что... А, Влияние было оказано, и э, с этого момента э, Паисий начинает э, рассказывать о том, что «а вот богослужение-то у вас не такое, вот устав-то у вас не такой, вот вы отступили от э, того, что у нас э, в Греции», и э, эти обрядовые особенности, эти обрядовые различия, видит, что они действительно существуют. Он не литургист, он не знает, что древнее, да, они действительно поражают воображение будущего Патриарха. И, в принципе, качественный анализ да, того, что эти традиции, которые были на Руси, они более древние, он был произведен только уже в конце 19-го, начале 20 века. Это там, Евгений Евстигеньевич Голубинский, это... А, тот же профессор Николай Каптяев а, вот, они а, впервые обращаются к этому. И то их исследования замалчиваются, скажем, с тем же а, Каптяевым ну, Вообще была возмутительная история а, с нашей современной такой точки зрения, да, когда а, а, его уже готовая двухтомная диссертация, труд да, был просто победоносцевым. А, ну, вернее, не Победоносцевым, а Субботину даже, да, Николай Иванович Субботин, э, известный профессор по кафедре и Московской Духовной Академии, он пишет, пользуясь своим влиянием э, Победоносцеву, о том, что просто издавать нельзя, да, потому что, не, не потому что там неправда, да, там, там это достаточно прямо в этой переписке сказано, а потому что для церкви это будет невыгодно. Да, то есть вот, и э, книжка будет издана только уже в десятые годы двадцатого века, двухтомник, тут, э, Патаях Никон и царь Алексей Михайлович. Да. Ну, мы еще о книжках немножко поговорим, заключение просто для э, представления, то есть огромный труд, который был заблокирован на пару десятилетий просто публикации своей вот. Поэтому замечания Паисия о неправильности русского устава они Никона задели и задели Алексея Михайловича впоследствии. Особенно, конечно, это было неприятно в свете того, что вроде как греческие патриархи, да, в частности Паисий, благоволят к русскому царю, но каждый раз указывают на эти расхождения. Казалось, что эти русские вот нововведения и уклонения да, с точки зрения вот, э, э, гаеков в э, Уставе как бы отдаляли э, русское общество, русских православных от возможного объединения с э, гаеками. Э, еще более это было э, неприятно в свете политической ситуации, которая складывалась в связи с э, проектом объединения с украинскими землями. Да, дело в том, что на Украине уже была проведена реформа в 40-е годы. Митрополит Петр Могила, знаменитый, вот, он проводит реформу достаточно сильным таким католическим влиянием. В общем, если посмотреть те чинопоследования, которые он вводит, новые, да, они неизвестны были в традиции до этого и получается, что в, на украинских территориях уже церковь приближена к греческой, а надо сказать, что киевская метрополия в это время входит в состав Константинопольского патриархата, а с другой стороны московская традиция, которая является другой. И на Балканах, которые находились под греческим влиянием, тоже традиция была в основном гаеческая. Ну, говорю в основном, да, там были определенные тоже отличия, но в частности, трапеция, да, был уже. И здесь для Никона и для Алексея Михайловича, безусловно, возникала такая проблема, поскольку они доверяли гаекам, а гаеки, в общем-то, считали это своей такой традиции идущей от начала. такой вопрос, что сегодняшние литургисты уже так не считают. И было решено провести очень серьезное такое исследование. Для этого на Восток, на Афон и в другие места Греческого Востока был послан монах Арсений Суханов, который хорошо знал греческий язык, занимал видное положение в братья Троица Сергиевого монастыря. Суханов выехал на восток одновременно с Патриархом Паисием и произвел там достаточно большое исследование. Он из Москвы поехал в свете Парисия сначала в Молдавию, потом Египет, Сирия, Константинополь, собирает литургические материалы, и летом 1650 года, находясь в Молдавии, он получает сведения сафона о том, что там э, греческие монахи сожгли несколько богослужебных книг э, русской печати, в том числе Кириллову книгу, псалты и э, было это связано с тем, что в этих книгах указывалось, что креститься следует двумя перстами. То есть, назовевал в данном случае конфликт уже со стороны греков, которые не принимали русской традиции. Хотя для нас понятно, что на сегодняшний момент, да, что традиция она является более древней, и здесь, собственно говоря, мы можем смотреть любых литургистов, вот, да, если это э, литургисты э, Русской Православной Церкви, они, как правило, э, придерживаются теории эволюционной, да, там сначала один перст, потом два перста, потом три. Если говорить о старобрядцев, то с точки зрения старобрядческой церкви одного перста все-таки не было, э, опять же, дискуссия ведется на уровне переводов, но так, так или иначе, понятно, что и для тех, и для тех сегодня ясно, что двуперстие более древнее, чем двуперстие. А для того времени это как бы не очевидно для греков, поэтому они делают вот эти сожжения. Суханов возмущен, он начинает выяснять в свете Паисия их отношение к русскому чину, выясняет враждебное отношение греков к русскому обряду или русским чинопоследованием. Старообрядцы не любят употреблять это слово «оборяд», но технически оно, конечно, существует. В результате было проведено четыре заседания, на которых обсуждалась правильность или неправильность русского оборяда, понимая, что греки считают его более поздним, Суханов, наоборот, защищает русскую традицию и докладывают в Москву, что греки отступили от древней традиции. Дока доказывают достаточно авторитетно с, с опорой на Максима Гаека, на блаженного Феодорита. В общем, здесь мы уже видим вот это вот серьезнейшее противостояние. Собственно, начало реформы датируется 1653 годом, накануне Великого Поста Патриарх Никона рассылает по церквам память о сокращении земных поклонов в молитве преподобного Ефрема Сирина и о переходе на троеперстное сложение. Здесь можно просто себе представить, даже вот чисто психологически, вот, первая седмица поста. Да, вот. Любой человек напряжен, хочет стать лучше, хочет стать чище, и вдруг ему говорят, что в общем, все ты делаешь неправильно, вот, все твои деды делали неправильно, и ты все раньше делал неправильно, надо делать так. Понятное дело, что это тут же э, дает огромный э, взрыв, да, чис чисто даже на психологическом уровне это понятно, не говоря уже о богословской составляющей. Э, представим, что сегодня нам кто-то там заявит вот так вот, а я, что Завтра пятью перстами можно креститься. Да? Сразу, сразу будет а, огромная оппозиция. А, разумеется, так произошло и так далее. Тем более, что, что главый собор 1551 года с митрополитом Макаем, со святителем Гурием Варсанофеем, казанскими чудотворцами, с митрополитом Филиппом совершенно конкретно писали А, а еще кто не знаменуется и а, не благословляет двумя персты, якобы Иисус Христос, что будет проклять. 31 глава 100 глава собор, это не просто из головы постановил, базируется на древних кончах, на чине приема от яковитов, который был изложен у потребники Патриарха Филаэта 1620 года, на Феодорита Кирского ссылается, на святителя Мелития Антиохийского, вот. и здесь понятно, что называет взрыв, протопоп Казанского собора Иван Неронов удаляется в чудов монастырь, молится неделю и слышит голос от святого образа во имя Преисподствия страдания, подобает вам неослабно страдать, он передает это всем сторонникам. И э, здесь мы видим уже начало прямого противостояния. Э, нейронов, э, вакуум и другие э, пасты уже прямо обличают э, нововведение э, Никона, Никона, с которым, заметьте, они, кружки, ревнители доивли, в были вместе. Э, пишут бумагу царю, бумага передается Никону, начинаются репрессии. Первым был лонгин Муромский, его э, пытали, далее э, Иван Нейронов, э, его заключают в Спасский монастырь, потом Симонов, э, Били, в результате сослали на Кубинское озеро в Вологодский уезд, э, так как он там продолжал проповедовать, э, и, э, требовал созыва. Нового собора, то э, Никон отправляет его вообще в Кандалакшу, в монастырь. Э, э, Даниил Костромской, его остриг, остригают, тоже протопол, да, истязали э, в чудовом монастыре и в результате замучили до смерти в Астрахани. Вот. Ну и, конечно, э, пер первое страдание протопопа Авакума, который был взят э, у неровного дома, в время жил в цепях его доставили в андроников монастырь посадили в темницу мучили голодом издевались а, авакун здесь был смирением говорил что бог их простит не их то зло а сатаны лукавого как ну, как он сам об этом свидетельствует в своем житие в результате он отправляется в Сибирь сначала в Тобольск там было еще ничего потому что ему разрешали служить там и видишь, что а, это не приводит к а, смене взгляда по вакууму, его отправляют в Енисейск, как раз в прошлом году был на месте, где он а, содержался, и затем знаменитое путешествие в Далурию. А, 10-11 лет примерно все вместе это занимает путешествие. А, ну, там получается, что в 62 году уже его царь призывает обратно, но два года еще нужно было ехать обратно. Понятно, что э, хоть стало и полегче, но мучения продолжается. Это только те, кого взяли в 1653 году. Да, то есть это еще до всяких обсуждений на соборах, там, до э, каких-либо споров по этому поводу. Второй момент, это, конечно, исправление книг. Да, вот мы пока в основном все-таки э, касались вопросов, э, которые связаны были с э, стороной хотя это еще только начало. да. Так вот, Никон понимает, что долго на таком вот своем авторитете, на своей индивидуальной власти может и не сможет он продержаться, да, пока царь ему доверяет, да. но дело в том, что тоже же Протопоповак он тоже имел огромный авторитет у царя и все-таки... Алексей Михайлович ну, в какой-то степени курировал деятельность кружка ивнителей, доявлял благочестие, поэтому он начинает действовать более аккуратно э, и э, все-таки начинает э, опираться на э, соборы в марте 1655 года, э, правда, под давлением Алексея Михайловича, который тоже осознавал э, эту необходимость были такие обсуждения. Ну, вообще здесь нужно отметить, что еще в самом начале 1654 года печатный двор перешел под контроль Патриарха, и здесь в нем, на нем действуют в основном гаеки, и большое влияние Западно-русские справщики оказывают. Вообще здесь Арсений Гаек, здесь Чудовский ставит Ефимий, ставит Матфей. Это противники позиций Неронова и Авакума. Ставит Матфей, сыграл очень негативную роль в деле Неронового там, Протобок по Адаян, еще и еще. Ну и влияние внешне официально в штате не было был, Епифания Славянецкого. Да? То есть это влияние уже западно-русской традиции. Как я уже говорил, сама по себе идея того, что необходимо собрать книги, да, как-то унифицировать богослужение, она уже существовала, Суханов уже собирал книги. Это началось еще в 52 году, но в 1953 году значит, было поислано большое собрание, более 500 книг, там было около 200 старых уставов, служебники, книги Афонского монастыря. Вот. Но проблема здесь была вот в чем. Дело в том, что книги, которые появились книги, которые должны были использоваться, на практике не использовались, и это уже доказано было в 20 веке, методом сверки в значительной степени использовались те книги, которые существовали в Западной Руси. То есть те же исправления Петра Могилы да, и книги печати нового так называемая. Венецианские книги, римские книги, то есть напечатанные в латинских типографиях для православных. Там а, чин последования а, и тексты несколько менялись. А, но здесь я даже хочу больше обратить внимание все-таки на а, книги вот этой печати западной русской да, То есть уже реформированные. А, по реформенные тексты они совершенно четко по своей филологической стороне, да, как раз напоминают эти тексты, а не московскую традицию. Хотя бы от того же эпифания Славянецкого, да, то есть просто тради... язык уже все-таки был различный. Там какая-нибудь грамматика Смотаицкого, да, в качестве образца применялась на Руси еще этой тради... в московской Руси я имею в виду этой традиции еще не было. Вот, 1 апреля 1654 года начинается печатание нового служебника, 25 апреля сдается печать новая книга «Скрежаль» или «Свод церковных законов», причем в основе здесь венецианское издание греческого текста, которое было прислано как раз Никону, тем же самым Парихи, и... Дальнейшим мероприятием Никона была посылка запроса к патриарху Константинопольскому о разногласии между русскими и греческим уставами. Причем Никон выставлял своих противников врагами всего греческого, то есть такими мятежниками, которые выступали за что-то новое. Вот это очень негативно его характеризует, но здесь есть совершенно независимые источники, то есть, допустим, тот же Павел Олепский пишет о том, что его отцу, да, Патриарху Никон представлял Неронова в качестве некого такого злодея, который вот где новые чины хочется вести, да, новые, и, именно в качестве еретика некого такого. Вот. В марте 1655 года публично Никон выступает против старого русского перстосложения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, если так, может быть, даже пройтись по соборам краткий обзор соборов, которые в это время происходят. 1654 год, Никон выступает с речью, которая позже вместе с соборным деянием была издана в предисловии к служебнику 1655 года и в предисловии к Скайжале в 1656 году. В 1655 1657 году целый ряд соборов. Которые рассматривали отдельные преобразования, фото и в целом, и это в марте 1955 года там было сравнение книг Суханова с древними славянскими и греческими книгами, которые, как мы видим впоследствии, в общем, не поменялись практически для сверки. То есть тезис был провозглашен один, да, а на практике все было иначе. Декабрь 1655 года вопрос об освещении воды только один раз в сочельник Богоявления. Затем в январе-феврале 56 -го года деяние на Ивана Неронова и антиохийский Макарий III, Севский Патриарх говорил и Никейский э, митрополит э, Гайгой э, проклинают Друперстя, первый президент официального такого, проклятия. Затем э, в э, апреле-июне э, 1956 -го года одобрение перевода греческого издания Скайжали и опять же повторение э, клятв на двуперстие, затем в мае 56 -го года собор, который отменяет повторное крещение католиков, да, то есть признание католического крещения, в... через несколько дней повторное проклятие Неронова, вот. В 1957 году собор, который учредил кафедры в Смоленске и Вятке, и в то же время исправление в вот. Ну, Еще раз повторюсь, что анализ этих текстов показывает, что, к сожалению, правка велась не по тем текстам, которые декларировались очень скоро это было выявлено. Вот. Значит, что является таким, такой, один из важнейших моментов, связанный с вот этими соборными исправлениями. Да, здесь, конечно, важен конфликт в рамках первого собора связанный с позицией единственного епископа, который открыто выступил против этих айфон это епископ Павел Колоннский. Личность очень интересная. Во-первых это человек, который с Никоном связан с раннего детства. Это тоже человек родом с Нижегородчины и его отец священник обучал Никона Грамм, Как раз в тот период, когда Никон был ребенком с таким нелегким детством. И таким образом с детства он с Павлом был хорошо знаком. Прошло время, мы некоторое время ничего не знаем о Павле. Затем Павел уже известен нам как Инок. И когда выдвигается Никон, он становится э, игуменом Пафнутий-Боровского монастыря. Тоже неплохое место, не последнее место по влиянию. А когда Никон становится патриархом, он пытается вывести своих так сказать, людей, которые бы э, ему доверяли и помогали. Да, и э, он э, ставит Павла епископом Коломенским и Каширским. Кстати говоря, интересный момент. единственный епископий, на то время. Все остальные были митрополиты или архиепископы. Устройство русской церкви было а, немножко странным для нашего понимания. А, вот, а, казалось бы, это человек, который обязан Никону, да, и Никон, видимо, на это надеялся. Но именно он во время а, собора, когда начинается исправление, выступает как противник этих нововведений, он правда не заявил, он просто оставил свою подпись да, под деяниями собора, но вместе с тем приложил свое личное мнение, которое фактически эту подпись дезуировало. Согласно многим таким научно-популярным книгам, обычно считается, что единственный, кто выступил на собой собственно, против нововведений, это вот Павел Коломенский. Ну, на самом деле, там из 35 человек участников собора, 7 человек было против, просто они были ранговыми ниже. Из епископов он один единственный был. Вот. Ну и здесь стоит э, отметить, что впоследствии, впоследствии конечно, э, были э, прецеденты и э, того, что епископы не хотели принимать э, нововведение, но они не выступали открыто. Известно, что пока был жив э, митрополит Макай новгородский, он придерживался старой традиции Маркел Вятский, Вологодский и Александр Вятский, который впоследствии принял схему, он пережил всех уже в 70-е годы, принял схему и удалился. Вот, Они были против этих нововведений в разные периоды, но Открыто они об этом не заявляют. Вот. Давайте, наверное, поговорим. У нас еще есть? Так, из этого... да, давайте, наверное, поговорим о конкретных изменениях, которые в то время произошли. Ну, с двуперстием, я думаю, более менее все понятно. Да, двуперстие. Знаменовал сразу два догмата. Здесь мы видим божество и человечество, то есть две природы, здесь мы видим святую Троицу. Ну, собор достаточно так серьезно впоследствии обосновал изменения, которые произошли, и заявил это уже собор. 66-67 года, заявил о том, что где пальцы здесь вот не равные, поэтому получается святая троица здесь вот, да, вот так вот не будет так вот, вот ровнее будет. Да? Но, в общем, непонятно, почему они ровнее. Вот. Что касается первоначального осмысления троеперстия, то проблема в том, что там изначально выражается лишь один догмат, да, то есть Святая Троица, а, а две природы изначально, вот эти пальцы, они не трактовались как две природы, тем более, что здесь вот мы видим, да, божество и человечество, да, человечество как бы преклонив голову к земле, да, божество возносится, а, вот, но даже, даже если условно говорить о этих двух перставках, о двух природах, то это уже трактование позднее когда начали со старовецами дискутировать. А изначально там указание о том, что эти персты держать праздно надо. Да? То есть нет как бы вложенного смысла в них. Вот. Это, конечно, вызывало серьезные вопросы. Здесь можно, конечно, говорить о том, что там старовецы потом говорили о том, что вот где... Троиперским троица распинается, да, она никогда наконец не восходила. Это, понятное дело, что это уже интерпретация, которая не имеет отношения к тому, что исповедовали на складывая Таиперста, да, но сама по себе вот эта вот символика выражения двух догматов или одного догмата, она, конечно, чувствовалась сразу. Значит, что касается. Дальнейших изменений. Ну вот, начнем, конечно, с книжной справы. Я взял книжку Мельникова, краткая история для Православной Стравовреческой Церкви. Здесь приводятся основные. Моменты вот отсюда удобнее цитировать. Но если вам интересно посмотреть более такую систематизированную как бы, таблицу разных разных изменений, примеров систематизированных, то отсылаю вас к книге Бориса Павловича Кутузова, которая называется Реформа Законная реформа 17 века как идеологическая диверсия. Там вот именно э, в табличном варианте, причем э, показано, где э, текст изменен э, в худшую сторону, где изменений ну, фактически не произошло, те редкие случаи, когда, в общем, э, имело место э, быть некое исправление, которое соответствовало. Там, ну, потому что понятно, что разночтения в книгах были, да, то есть э, здесь никто mm -hmm. с этим не спорит. Там мож можно все это проследить. Мы сейчас поговорим немножко о таких важных моментов. Ну вот, например, в чине крещения по старым книгам священник читает «Запрещайте дьяволе, Господь наш Иисус Христос, пришедший в мир и вселивайся в человечество». Здесь понятно, что ясно, что дьявола запрещает Господь. Да? Но текст, который «Был принят новый, запрещает тебе Господь дьяволе, пришеды в мир и вселивайся в человечество». То есть, явное смысловое непонимание, то есть, по всей видимости, происходящее от того, что гаити не до конца знали русский язык. Текст, кстати говоря, сейчас поправлен обратно, то есть, его уже не используют в начале 20 века. Там еще был такой текст тоже, да. На эту же тему «Молимся Тебе, Господи, ниже да снидет скречающимся дух лукавый». А по новым книгам было «Ниже да снидет скочающимся, молимся Тебе дух лукавый». Да, то есть переставленная совершенно ситуация, понятно. Непонимание просто языковых особенностей, да, которые приводят к кощунству, по сути. Но еще раз говорю, что вот этот, этот текст сейчас исправлен уже так не читают, хотя, э, насколько мне известно, некоторые дореволюционные потребники еще используются в составе текста, уже не издается, конечно, а, вот, э, конечно, э, важные моменты, э, связанные с символом веры. В символе веры, веры э, три э, важных э, таких Момент, не, не считая окончаний, э, да, это э, в восьмом символе, э, в восьмом члене символа веры гаическое э, слово Кейс э, переводится э, в старообразической традиции как э, э, Господа истинного, да, Господь истинный, э, но слово одно. И, соответственно, впоследствии при Никоновском исправлении там просто был вставлен господь, да, господа. То есть в, данном, в первом случае да, мы видим смысловой перевод, во втором случае формальный, да, слово заменено на слово, да, но без раскрытия, как бы. Тогда у стравайцев возникал сразу вопрос, почему, собственно, отец и сын они там, там есть истинный, а здесь э, непонятно с духом. А, истинного а, нету. Рожденно, а не сотворенно в старобаяческой традиции, да, это тоже а, понятный Момент усиления. Противительный союз А, направленный против арианства, да, он как бы усиливает рожденный не ну, как бы перечисление. А, вот. а, и а, третий ключевой момент – это а, несть не конца или не будет конца. Да? То есть уже нет конца или еще когда-нибудь да, не будет конца. Вот э, три таких момента, которые э, в символе. Для э, Никона, собственно, э, ключевым был вот этот вопрос «Скериус». Э, потому что он видел э, старую вышивку, на которой э, был переведен одним словом, да, и он за это зацепился. Но на самом деле все эти три момента, они э, являются э, очень э, важными и до сих пор обсуждаются очень серьезно. Остальные текстовые моменты, ну, наверное, разбирать не будем, да, они, наверное, уже в ходе каких-то следующих лекций там будут у нас. Сейчас, наверное, все-таки немножко вернемся к историческому контексту, чтобы поговорить, как, как же дальше все развивалось и тогда уже в заключении тоже поговорим о некоторых таких базовых различиях, на которые тот же Мельников обращает в первую очередь внимание. Вот в 1658 году произошел очень важный момент в истории реформы. Никон разрывается царем, то есть Уходит из Москвы. Ситуация накалялась достаточно долго. Никон все больше и больше приобретает государственные власти. Титулуется уже великим государем, так как титулуется царь. Ну, вообще-то Алексей Михайлович ему это изначально разрешил, да, но со временем, когда... Началось охлаждение отношений, это, конечно, вызвало э, серьезные вопросы. Э, из всех патриархов у нас до этого такой титул имел только патриарх Филарий. Ну, Отец царят, здесь э, возможно исключение. Да? Так, вообще-то, великий господин, патриархший титул. Э, ну, это, конечно, все на самом деле такие моменты достаточно формальные. По большому счету, Никон уже получил слишком много власти и оказался немножко на другой политической стороне по сравнению с Алексеем Михайловичем. Там эм, дипломатические некоторые отношения в это дело вмешивались. В результате Никон э, решает э, разыграть такую достаточно э, силь, сильную сцену. Он э, публично уходит в храме, воспользовавшись тем, что э, Алексей Михайлович несколько раз пропустил Потрявший богослужение, бывает, что вот э, уважения ко мне нету, значит, вы обещали избрании, э, что я буду влиять, э, без моего ведома ничего не делать, да, я буду влиять на э, духовную жизнь, буду вам как отец, а вы вот меня не слушаете и уход Проходит некоторое время, Алексей Михайлович как бы не реагирует. И вот в этой ситуации... Никон, конечно, понимает, что просчитался, в определенный момент он возвращается в Москву, но Алексей Михайлович уже его видеть не хочет, ему ну, приказано вернуться, и до 66-67 года он находится в своем Ново-Иерусалимском монастыре, который он выстроил. И... Периодически то идет на переговоры, то э, не идет на переговоры. Вообще, Никон считал, что избрание следующего патриарха возможно только своего благословения. По той простой причине, что он считал, что он ушел с кафедры, но не отказался отца. Он до сих пор является патриархом, поэтому новый будет только своего благословения. В 1660 году э, была попытка Собора избрать нового патриарха, но Епифаний Славенецкий объясняет собор, что вообще так не делал, что в православной практике нужно тогда либо с Никона снимать сам, да, либо благословение Никона. Никон тоже не щадит сложа руки, он представляет целый список претензий и дело принимает такой затяжной характер, фактически неразрешимый. Сдвиг начинается только после того, как в Москву поезжает очень интересный персонаж, митрополит Гасский Паисий Легаит. Человек очень интересный, если верить Мельникову, который ссылается на католических отцов, на их издание, изначально вообще католический священнослужитель, выдававший себя за... Если верить капте его, то перебежчик. Да, то есть он успел послужить и тем, и другим. Но судя по капте, его на тот момент, когда он приезжает в Россию, он э, уже давно на своей кафедре, собственно, в той в знаменитой Гази, да, в Палестине уже давно не был. Собирал денежки, отправлял их к своему дядюшке на один из островов. И в общем э, находился в подчинении католической церкви, но мимикарировал подпись православного митрополита. Но все об этом знали, и пока он доехал до Руси по приглашению Никона, а, ну, Никон к тому времени уже остался не удел. в общем-то и Никон, и многие хорошо представляли, что это за фигура. Но вот а, власти ему доверились, поскольку он ситуацию очень хорошо прочувствовал. Он, когда доехал, несмотря на то, что приехал по приглашению Никона, сразу начал писать против Никона. И он составляет обличительные ответы на вопросы Боя и настояшнего против Никона. Плюс к тому еще епископ Вятский Александр, о котором я говорил, тоже выносит на обсуждение достаточно много обвинений против Никона. И вот до собора 66 -го года, до собора русских архиереев, еще не вот этого 66-67, а предшествовавшему собору, ведется достаточно жесткая полемика. И вот в 66 году состоялся собор, который состоял из русских архиереев, это собор, который... Осуждает э, тех, кто э, придерживается э, старых чинов, то есть в том числе и Авакума, да, они там все вызывались на этот собор, и э, его сторонников, и э, при этом расходятся с э, церковью, э, выступают как против церкви. Вот. Это понятно, да, то есть осуждены люди. Понятно, что для старобрядцев это подход абсолютно неверный, но понять логику собора мы можем. Но в 1666-67 годах происходит еще другой собор, большой Московский собор, который делает ситуацию без поворотов. Что это за история? Для того чтобы осудить патриарха Никона. В Москву приезжает много множество э, греческих архиереев, и в том числе два патриарха. Александрийский Паисий и э, Антиохийский Макай. Правда, к тому времени, как они доехали до Москвы, они уже, собственно, патриархами-то не были. Потому что э, Константинопольский патриарх э, в связи с тем, что э, без его Патриарх Парфений тогда был без его благословения, живущий в Константинополе. Патриархи отправились на собор. Он добивается у властей, чтобы этих патриархов-то, в общем-то, уже убрали. Получается, что они уже приезжают, когда их уже, собственно, как убрали. Вот. На соборе главным связующим звеном между патриархами и русским правительством является Паисий Легаит, Уже нам фигура знакома. А, вот. а, интересно, кстати, что в Москву в это время уже пришло сообщение о том, что Нектай Иерусалимский, то есть его непосредственный патриарх, его уже проклял отлучил, но это уже не играет роли, потому что он выгоден властям. И а, В крайне э, щекотливом положении находились некоторые из э, русских архиереев. Ну, например, Иларион Изанский и Павел Сарский, Сарай, ну, бывшая сарайская кафедра, э, который на тот момент был местоблюстителем Патриаршего престола. А, дело в том, что они э, целиком разделяли взгляды Никона о превосходстве священства над царством. Вот. Но при этом они э, находились на э, стороне властей. Получилось так, что в результате в конце собора они, с одной стороны, как бы против Никона там выступали, а да, с другой стороны, к концу собора и Павла, и Иларионова именно запретили в служении. Э, вот, э, получалась такая противоречивая ситуация. Итак, я уже сказал, что русский поместный собор э, занимался э, проблемой Никона и проблемой старообрядцев. И вот э, по поводу Никона он постановил, что ну, достаточно умеренно так, осудил патриарха за самовольное оставление престола, пасты э, и э, внесение смуты в русскую церковь, э, определил, э, что бросив без э, доста достаточного повода свою кафедру совершил э, преступление автоматически лишился патриаршей власти, но его не унижали, ему оставили сам вот, на покое и представляли три, ему предоставили таиф э, монастыря с которых он мог, понятное дело, кормиться, вполне нормально жить. Э, вот. То есть э, здесь получалось, что авторитет не затронут. Вот. И э, единственное, что он должен был гарантировать, что без разрешения царя и нового патриарха он не будет приезжать в Москву, чтобы смуту не выносить. Вот. А, потому что русский епископат ну, все-таки был с ним связан. А, теперь же ситуация была а, несколько другой, когда а, приехали а, патриархи греческие. А, Здесь уже ему не поздоровилось. В конце 66 года, в декабре, его дело разобрали всего за две недели. Греки, которые были поддержаны лишь частью русских епископов, решили лишить его епископского сана. Ставили ему в вину как раз вот это учение о превосходстве священства над царством в отличие от русских архиереев, и в результате с него сняли клобок, сняли все патриаршие. Отличие, он был низведен до обычного монаха, Макарий Антиохийский лично снял с него по ноги, и много ему было высказано, после чего его отослали в Ферапонтов Монастырь. Ну, как я уже говорил, через некоторое время все-таки Никон был переведен в более благоприятные условия. Ну, направлялось хорошее содержание, хороший стол. Но в ссылке он был фактически до своей смерти. То есть царь Федора Алексеевича освободил, буквально накануне его смерти он умер по дороге под Ярославлем, и восстановили его в патриаршем достоинстве уже после его смерти, То есть, в общем-то, достаточно сомнительным способом. Вот. На патриарший престол был избран новый патриарх, им стал ахимадей Иослав из Троицергиевого монастыря. Это уже был человек престарелый, и он, в общем-то, особенно так, не отличался в делах. Реформирование. А вот что касается э, следующего патриарха, Якима да, Савелова, там, э, это, конечно, фигура особая, но это мы уже когда будем говорить о делении на согласие, тот был отставной военный и говорил, что нет старой веры, нет новой веры, есть вера государю, там уже э, начинаются четкие репрессии. Репрессии, как вы поняли, проходили все это время, да, хотя вакуумы и вернули, как я говорил, после этого он был отправлен вместе с своими союзниками. но об этом мы будем говорить отдельно, далеко на север, в Пустозерск, где мученическая кончина постигнет его уже в 82-м году, то есть через много лет уже после этого собора. Ну так вот, значит, другой вопрос, и очень важный вопрос, который обсуждался на соборе, это вопрос о церковной реформе. Собор полностью признал все проведенные церковные реформы, переход на греческую традицию, и принимает совершенно эм, беспрецедентное решение, которое э, перечеркнуло возможность дальнейшего диалога. Да? Если до этого э, периодические контакты, тот же Нерону, да, вот, мы говорили, что он все-таки остался в э, Михаил да, с и Михаил Михаил Михаил Михаил После вот этого решения уже говорить о каких-либо контактах не приходилось возможным. Собор осуждает не конкретных лиц, а осуждает сам старый обряд, то есть вносит постановление, которые проклинают саму по себе старую богослужебную практику. В XIX веке, правда, пытались это закамуфлировать. Интересно, что весь XVIII век никаких возражений по поводу такой интерпретации соборных постановлений не было, потому что старообрядцы осуждались, и при же Петре I само по себе двуперстие считалось признаком раскола, ну, дело в том, что было даже в XIX веке достаточно много походов где э, люди, которые совершенно э, считали себя чанами Православной Российской Церкви и от священников Православной Российской Церкви, крестились с двумя перстами. Нижегородская э, губерния, Владимирская губерния. Да? Э, вот в э, ППТ I есть четкое постановление. Если користиться двумя перстами, считать писать в раскол, никаких э, вопросов до да, э, судить. А, вот, а, а, а, а, Так вот, а, в течение XVIII века это как бы не вызывает определенных вопросов. А вот с учреждением единоверия это сразу становится неудобным, и а, многие достаточные деятели, в том числе митрополит Калаир Дроздов, в том числе а, Субботин, они будут потом интерпретировать соборное постановление уже, опять же, так же, как, э, какими были постановления вот этого русского собора, да, что, мол, это для тех, кто отделяется от церкви, вот, из-за э, таких, э, э, из-за богослужебных чинов, да, а не э, просто сам по себе обряд. Ну, э, в общем-то, э, сейчас уже, опять же, все эти тексты опубликованы, и поэтому вопросов особых это не вызывает. Тоже соборное постановление, о котором мы будем говорить уже в четвертой лекции 1971 года, оно показывает, что раз постановления отменены якобы не бывшие, да, то понятно, что, собственно говоря, отменять постановления, которые действуют только на тех, кто отсоединяется от цепи. Да? Это в общем, было бы достаточно глупо. Собор запрещает постановление 100 главного собора, то есть перечеркивает, опять же, всю традицию 100 главного собора, запрещает повесть о белом хлобуке, в которой писалось о том, что после предательства православия греками на Флорентийском соборе и падения Константинополя защита церкви ⁇ это обязанность русского народа, да, то есть, опять же, идея ⁇ и э, житие преподобного э, Ефросиния, в котором оправдывалась э, двукратная аллилуйя. Да, это я это пропустил, да, э, еще, еще один момент, да, э, в старых потребниках аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, новых аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, да, то есть говорили о том, что получается, что как бы четыре раза, да, некая четверица, получается, да, э, реформаторы говорили о том, что аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя каждому э, лицу святой Троицы, да, и слава тебе Боже, как всему божеству. Э, вот. Э, вот эти э, моменты были запрещены. Доходило до э, даже поразительных таких моментов, что, например, э, греки запретили писать митрополитов Петра и Алексея на иконах в белых хлопок. Понятно, что со временем эта традиция э, вернулась, но э, в постановлениях собора это э, есть. И э, таким образом этот собор э, стал последней э, разделяющей э, такой, э, точкой, на которой э, совместный диалог... Э, Возможность совместного диалога закончилась, началось размежевание, все большее разделение, начались все новые и новые разделяющие моменты. Правда, те деяния, которые до нас дошли, они записаны были тоже достаточно интересным человеком. Это Семен полский Семен Половский, помимо его вирш, его художественных произведений, его воспитательной работы, он, в общем-то, по всей видимости, все-таки был тайным католиком. Вот. И здесь, конечно, его роль весьма негативная, негативная роль сказалась. Но даже если как бы отбросить такие личностные моменты, просто понятно, как делались эти деяния. Да? То есть они делались в художественном стиле, свойственном для Семена Полтского. Он скажем так, расписывал некие идеи, которые он приписывал. Тот-то сказал то-то, тот-то сказал то-то, да, то есть докопаться до исторической истины, кто на самом деле что там сказал, для нас э, очень сложно. Так, что у нас э, со временем, потому что есть еще, конечно, разбор некоторых вот моментов, которые как раз были собой, но если есть желание обсудить какие-то вопросы, то, может быть лучше обсудить вопросы, а эти, этот разбор перенести там на следующий раз. Смотрите, как, как вам удобнее. У меня есть вопрос, мне интересно. Вы упомянули э, великое освещение воды. Э, я так понял, что э, вот, э, реформы Никона они переписывали совершать его один раз только. Том, а, был, там или? очень интересный был момент. Там сначала, да, было э, введено вот это видно традиция одного освещения, а потом все-таки Никон же вернулся к двум освещениям. Вот. Правда, э, старообрядческая традиция как бы считает, что это все-таки освещение разное. То есть, э, вода, которая освещается накануне, э, э, вода, э, ну, э, вода, которая освещается непосредственно в день э, праздника Богоявления, она э, с точки зрения старообрядчества имеет несколько разных свойства, А э, именно, вот та вода, которая накануне, это, собственно, агиасма, э, ко которую используют только в течение нескольких часов, там, в зависимости от того, как далеко жилище находится, там, количество часов варьируется, затем хранится как великая святыня и используется по благословению духовного отца как своеобразное ну, восполнение причастия, то есть в случае, если либо нет причастия, невозможно да, причаститься, либо если э, человек недостоин части, то вот такое, может быть, благословение. Вот, А вода, которая освещает собственно, в праздник, она применяется, как обычная святая вода в течение всего года. А расскажите, пожалуйста, вот разночтение Терпариев Фасхи у православных и у старопец, когда оно возникло? И вот... вот, честно говоря, я, я не скажу, когда, собственно, оно возникло. Дело в том, что у нас а, там есть текст и идентичный а, тексту реформированному, и а, текст другого. Да? Я тогда специально, может быть, этим вопросом как-то озабочусь а, и в следующий раз. Можно. Спасибо. Вот по поводу триперстия сохранились ли какие-то сведения, откуда вообще оно берет свое начало и... Не явилось ли это результатом какого-то латинского влияния, или это внутри византийской реформы? Вот это очень сложный вопрос, потому что есть упоминание о том, что у Тинян действительно было некое троеперстие, но вот все-таки таких изображений, где бы у них было троеперстие такое, да, нету, все-таки возможно это вот такое троеперстие. Здесь сказать точно невозможно, так же, как хронологически непонятно, когда все-таки Троемперский утверждается в Греческой церкви. Ну, как тебе стоит примерно на 13 веке? но ну, это, в общем-то, достаточно большой вопрос. Ну, вот, понятно, что на основе, опять же, изображений, которые имеются в Римской церкви, да, там есть изображения Двуперстия. И известно, что оно там использовалось. Более, более того, экскурсоводы, которые сейчас ходят за имя, они об этом знают. Ну, может быть, не все, но есть такие экскурсоводы, которые показывают, в первости объясняют, что это две подъема. мне вот все-таки интересно, с какого времени, в 20 веке ты говорил, текст в «Чине Крещения» меняется на старой нововреческую церковь? С какого момента Вот э, я где-то встречал, что после 905-го в каком-то тексте, а Мельников пишет, что у, у него э, как-то нет четкой даты, у него как будто бы это было даже несколько раньше. Но, по-моему, все-таки это после 905-го года, я так понимаю, что дело в том, что... Ми... А, мы же еще о книжках должны поговорить, да? Дело в том, что Мельников писал свою работу в эмиграции в Румынии, не имея под руками, собственно, всех нужных источников, то есть, что-то он писал по памяти, поэтому здесь могут быть какие-то неточности вот именно такие вот в датах. То же самое, что, допустим, у Карташов, да, истории встречается, вроде как все по делу, но какие-то даты совершенно mm -hmm. другие, чем они на самом деле есть. Вот так. То есть, я, я так понимаю, что это вот после 1905-го года. В общем после закона о веротерпимости, И, да, ну, по так, ну, если вопросов пока да. нет, может быть, по да. книгам. А, ну, Там еще вопрос. Я правильно да. понимаю, что э, вот решения собора 66 67 -го года, они э, вот уже в наше время полностью отменены русской православной церковью. Или они совсем? Это. Вот да. в 70-х годах был какой-то решение. Да, да, да, было... В, в, в, в 1971 да. Собственно говоря, первое решение было. Э, еще при митрополите Сергии, еще место блюстителей, когда он был, вот, это 29-й год, ну, на уровне Синода были постановления отменяющие. Это было связано с тем, что там были определенные переговоры с биглопоповцами, возможность объединения, Но об этом мы еще поговорим. А официально собор 1971 года, были как бы, спроецированы вот эти постановления Синода, это как раз метрополитник 1, его политика, вот. А, да, были а, все эти клятвы, а, признанные яко небывши. Mm -hmm. Там вот такая. Ну, давайте о книгах немножко, mm -hmm. да. А, вот эта вот книжка Федора Мельникова «Краткая история. Древние православной староаретические церкви». А, вообще, такие вот зелененькие книжечки, целая серия Мельникова. Их много. Это известный начетчик русской ну, старообрядцев старобрядцев, да, Белокаиницкого согласия, то есть главного поповского согласия, человек энциклопедических знаний. Книжка, как я уже сказал, это написано была в иммиграции в Румынии. Жизнь его была достаточно сложной. После революции ему некоторое время пришлось пожить и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, потом уехал в Румынию, сначала в Кишинев, соответственно, а потом уже в Мануйловку, когда уже советские войска вошли на территорию Молдавии, он перемещается в румынскую Молдову, и там доживает в монастыре в Мануйловке свою жизнь, там уже была написана эта работа, поэтому, еще раз говорю, здесь могут быть какие-то недочеты в плане вот дат. Что касается Мельникова, советую читать, но сразу предупреждаю, что где-то могут быть достаточно резкие такие высказывания, выпады, он, человек такой был он. Так же, как вот у беспоповцев Лев Феортистович Пичугин, это в первую очередь полемист. То есть человек диспутов, поэтому иногда и на бумагу просачивается такая жесткая э, полемическая волна. Э, в первую очередь советую читать вот краткую историю, и еще есть интересная такая книжка «Блуждающее богословие, где Мельников пытается э, сопоставить те противоречия, которые есть э, в современном для него э, новоечестве, и богословские, и э, богослужебные. Он как бы берет разные источники и вот показывает, что вот здесь вот там влияние католической церкви, а здесь вот сами что-то придумали, а вот здесь вот. И как бы вот на этих противоречиях. Единственный минус, конечно, что он не дает там ответов, как должно быть на самом деле. Но была, должна была быть вторая часть, а не успел написать. Вот. Далее книжки Николая Каптяева уже, я их немножко представил. Самый масштабный труд, который нас интересует, это Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, двухтомник. пару раз он уже издавался в наше время. Но есть и отдельные работы, вот в частности Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Здесь интересные, кстати, приложения, которые говорят о тех нестроениях, которые были в русской церкви накануне раскола чтобы объективным быть. Из таких книжек, которые только что вышли и которые доступны для любого даже самого простого читателя. Вот, наш пелукраинский автор Дмитрий Александрович Варушев. Это вот книжка «История русского строительства, Это такие легкие отчерки, которые можно читать детям. Книжка, ну как написано, 12+, но ну вот у меня крестники моложе, они спокойно читают, но и для взрослого человека они достаточно интересны, потому что здесь нет каких-то глубоких богословствований, здесь такая легкая история хорошим языком. У него есть и другие книги. И еще обязательно книжка, которая вот сейчас нет под рукой, это уже упоминавшийся Сергей Зимковский «Русское старообрядчество». Книга у нас создавалась дважды. Первый раз издавал ее журнал «Церковь» именно первый том, а второе издание, уже более позднее, более фундаментальное, там фрагменты второго тома. То есть первый том – это 17 век, собственно говоря, вот проблема разделения, о которой мы говорили. А вот что касается второго тома, том не доделан был. Там интересные достаточно фрагменты, посвященные, например, старобрядцам, и революционным движением в 19 веке, да, то, что, в принципе, у нас как-то в 20-21 веке мало было изучено, там немножко об этом писал в свое время Субботин, с такой миссионерской позиции. Там есть политика Петра по отношению к старообрядцам, тоже интересный момент, но это все вот отдельные почерки, которые так и не были соединены в единый том, не успел автор. И еще раз говорю, что Борис Павлович Кутузов, интересный автор, но сразу предупреждаю, что ну, он не историк, он порой э, делает э, примерно так, то есть у него есть тезис, да, он под этот тезис э, набирает из разных э, исторических трудов, будь то Ключевский, будь то, то Суботин, да, э, куски, которые характеризуют его тезис. Поэтому может быть, это немножко не такой объективный взгляд, но интересная подводка. И вот самое интересное, конечно, у него вот эти вот сравнения литургических текстов, этого просто до этого не было сделано. У Бориса Павловича там есть такие достаточно курьезные перегибы в конце книги. Он начинает увлекаться, там, обсуждать на тему там, того, что Нельзя пользоваться там шурупами с кристообразными головками. Там, ну, но это не влияет на основную часть книги. Как бы это уже просто вот, некий человек очень пожилой. Поэтому, может быть, это его такое э, рвение. Да, вот, он головщик, был спас Андроников в монастыре. <э как книга называется? Э э э э э э да, э, э, церковная реформа XVII века, как идеологическая диверсия, только есть брошюрка маленькая, а есть полноценная книга, она несколько раз переиздавалась, полноценная книга, в ней сравнение есть. А, вот, он, собственно, из русской православной церкви, он головщик был спас в Спас Андрониковом монастыре долгое время, но очень много сделал для возрождения знаменного пения. Переложение текстов некоторых скребков на ноты, расшифровывание некоторых рукописей, так ну, такой, в общем, интересный исследователь. Ну, я говорю, что он больше не историк, все-таки он больше музыкалит. Кажурин, Кирил Яхович. А, ну, о Кажуине, да, <смех> это как о <смех> а, а, Кажуине, я, кстати, хотел в следующий раз говорить в связи с именно с согласиями, то, что его труд, который беспоповские согласие разбирает, да. Но можно порекомендовать его два а, труда, выходивших в ЖЗЛ, посвященных протопоповаку и Боярне Морозова. Боярне Морозова в Малысе Вакуум, соответственно, полноценная большая книжка. А, вот, а, а, это, тут, тут тоже очень такие. он э, представитель Поморского согласия, но человек э, тоже с академическим образованием, кандидат э, философских наук, э, преподаватель педагогического университета в Петербурге, Герценовского. Вот, поэтому серьезные исследования. Еще какие-то вопросы? Можно еще вопросы? Мне показалось э... Особенно вот, в ходе прошлой лекции, когда там Эра рассказывал рассказывала про uh -huh. житие по вакууму, э, что э, это х, ну, два характера очень по похожих, а вакуум и никон. И что вот их противостояние, такое, напряжение между ними, оно во многом определяло процесс. Ну, мне не кажется, что они похожи, но э, то, что и тот, и тот личность, да, то, что и тот, и тот... Э, то, Люди, которые отстаивали свои убеждения так до последнего, это, это да, они оба волевые люди, но психологически, мне все-таки кажется, это разные типы, а вакуум не столь э, властен, ну, все-таки это разные типы психологические. Хотя, безусловно, да, и тот, и тот, это такие молитвенники. Никон отличался тем, что он носил тяжелейшее облачение, но у него были огромные четки там, из янтаря вот такого размера, да, и Авакум, который тысячами бил поклон начально. То есть в этом плане они, конечно, сопоставимы, но так они различны. Собор 1666 года, все-таки проклятия, которые были на старобляциях, подкрепление как бы этого решения обосновалось чем? Все-таки это же собор, серьезное мероприятие, только лишь политическими соображениями на тот момент? Или же была какая-то база? Ну, э, здесь как бы общее проклятие, оно так не обосновывается, это уже итог, да. А вот в следующий раз мы, наверное, вот то, что я не успел, да, разобрать вот, э, все вот эти вот различия, там по поводу каждого различия мы скажем, как оно обосновывалось. Вот я начал про это говорить, что вот троеперстие обосновывалось там ну, э, неравностью перстов, да. Вот там есть такая база по поводу каждого конкретного постановления, которое вводится новое или уничтожается старое. вот у Кожурина в книжке про Боярину Морозова, у него указываются там слова про такого про то, что у Никона были наложницы во время уже его патриаршества. Это действительно правда, да? я, вот, честно говоря, на основе исторических источников этого сказать не могу, да, то есть. Дело в том, что ну, Кирилл все-таки любит такую беспоповскую эстетику, видимо, это связано все-таки с такими вот также так же, как мы знаем замечательные эти беспоповские луки, да, где там ником там кресты подкладывается в тапочки, да, чтобы, там, ну, это, это уже все-таки народное творчество в большей степени. Надо сказать, что в, самое... в то же время наложенные были у греческих кудряхов некоторых, это, кстати, абсолютно греком, да. Грек, кварт, грек, грек, нету, конечно. Я хотел прости примеру, ну, бы простить пример, нет. Я все-таки не думаю. Все-таки я не, все не думаю. А, кстати, и, и, если уж можно тогда, ну, как и подавать в любом приличном обществе, я представлюсь. Потому что Романа Валерьевича знаю очень давно. Мы вместе учились на эстфаке, я тоже историк. Вадим Венедиктов, тоже кандидат исторических наук. И вот я бы хотел задать такой вопрос, но, наверное, он, наверное, будет также нашим некоторым рассмотрен в следующих встречах, а именно то, что у нас очень любят в России отмечать всякие праздники, юбилеи, и вот сейчас 70-летие Победы, может быть, в этом году кто-то будет отмечать 200 летия Венского Конгресса, там еще какие-то даты, но ведь как-то напрашивается, что... В следующем году будет 350-летие как раз того самого собора, о котором сегодня вектор так много рассказывал, говорил, наверное, продолжит. И, кстати, в этом же году, а именно в следующем, будет восстановлена вот эта обитель Новый Иерусалим. И по случаю этого, наверное, будут большие торжества. Наверное, мало кто знает, что патриарх Кирилл, он так же, как и Никон, полу... Мордвин, то есть они как-то и э, генетически друг на друга похожи, наверное, и судьбами, хотя, конечно, у Петра Кирилла, к счастью или к несчастью, не было детей, а у Никона был такой период в жизни семейный. И вот я бы хотел поинтересоваться, может быть, конечно, автор, а точнее, наш лектор об этом скажет еще и в следующий раз, вообще, что это вот за идея у Никона с Новым Иерусалимом, Потому что понятная концепция москва 3 Рим, а вот такой вот поворот к Иерусалиму, и при том, насколько вот неизвестно каких-то источников, где бы раскрывалась эта идея, почему именно Новый Иерусалим теперь у нас здесь появляется, скажем, не что-то иное, вот мне лично как-то до сих пор это не ясно. И вообще, как старообрядцы относятся к этому месту? Посещают ли они его? Потому что, насколько мне известно, в этом монастыре уже даже есть культ патриарха Никона, и некоторые его, свято... его... Вот также так считают святым, Нет, да местноочтимым да, святым. Вообще, что это место значит для современного старообрядчества? в контексте вот того, что в следующем году будут там праздновать воссоздание этой обители. вообще нет ли вот какого символа, уж не знаю, там последних времен апокалипсиса, ну и так далее, хотя, конечно, слишком мрачно, естественно. Я бы не хотелось спадать в какую-то эсхатологию, но она все-таки Присуще, конечно да, же, старобрядчик. Не мне, а, да. <клыш> <клыш> насколько это, чего это предвестие, да? а, вот. а что касается отношения старообрядчества, ну, наши студенты и нашего духовного училища туда ездили, смотрели. В общем, конечно, отношение у них к.. Ника, понятное дело, сугубо негативные, но в данном случае это еще памятник все-таки 17 века, один из наиболее таких э, интересных, допустим, да, э, во многом восстановлены в последнее время, там, да, какие-то моменты там реконструированы. Вот, поэтому ну, мне кажется, что э, с точки зрения страчества какого-то такого достаточно равнодушное отношение. Да? Другой вопрос, почему этот проект финансируется, а многие проекты не финансируются, но это мы можем много таких проектов найти, да, которые вызывают некие вопросы. Да, там, как... Сейчас, кстати, очень интересный момент, оттуда значит, одной из ключевых сотрудниц, перевели директором Музея космонавтики в Калугу. Это интересный момент, но сотрудники Музея космонавтики в Калуге были немножко ошарашены. Почему так? Из нового экзамена. Спасибо, давайте на этом привершим. Если вы можете поблагодарить портал предания за организацию этой лекции положив деньги в вот тот ящичек и мы сделаем еще много таких прекрасных лекций Тогда и можно следующая? А, следующая лекция будет через неделю в это же время потом будет не в... еще через неделю но не в среду, а во вторник приходите, будем рады спасибо. можно пить чай спасибо Можете мне сказать, откуда вы узнали, мы Мы пытались где то это не совсем удобно, потому А это Собственно, отчет. Собственно, потом А ты же выкладывал? Ну, что-то Да, да, да, естественно, Этот девайс такой. Помещение это будет собрание вместе, это так. организовал Матвей, эта камера без она, да?